А теперь срочные новости. Популярный стример Толян Толян Чимен вернулся на платформу YouTube, чтобы продолжать выпускать новые видео. Видео Толяна за последнее время набирают сотни просмотров и лайков. Как говорит сам автор канала, впереди еще много чего интересного. И такой анонс нельзя пропустить. Автор благодарит всех новых подписчиков и желает, чтобы их у него стало еще больше. Цитирую. С новым 2021 годом, дорогие друзья! В скором времени я снова выпущу новые видосы и какую-нибудь заебомбу. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий и творчеством Толяна. Рекомендуем подписаться на его канал и поставить лайк под этим видео. Это очень поможет в продвижении и создании бомбического межгалактического контента. Ура, товарищи! Where you go? I go to Barlow Barlow Songs, come on.